Добрый день, дорогие друзья, и с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем имитацию жестовского букета цветными карандашами. Итак, берем простой карандаш и компонуем основные. Три крупных цветка в центре букета. Цветы, которые поменьше и самые маленькие. Просто кругами и овалами. Лучше не давить, чтобы потом не стирать. Далее мы начинаем показывать форму. Заранее продумаем, какие цветы у нас где будут располагаться. И прорисовываем форму каждого цветка. У нас будет пион, лилия, маг, тюльпан будет вылазить. И, конечно же, куда без пяти пятилистников. В идеале, когда вы продумываете именно сам букет, сразу нужно продумывать и оттенки, то есть цвета. Потому что от этого и зависит колористика будущего букета. Правильная колористика, взвешенная, красивая. Листья тоже прорисовываем. От маленьких до больших у нас будет очень заполненный букет до самых краев. Далее цветными карандашами, основными цветами будущих цветов, мы начинаем обводить форму этих цветов по простому карандашу. И если что-то вам до этого не нравилось и не устраивало, вы немножечко дорабатываете цветным карандашом сверху форму. Напомню, простой карандаш поверх цветного потом легко-легко сотрется. И все недочеты вместе с ним. Лилия у нас будет такая желтовато-коричневатого оттенка, оранжевых тонов, поэтому я взяла коричневый цвет за основу. Мак, конечно же, красный. Вот и основной у нас Центр букета готов. Конечно же бутоны. Бутоны отличаются друг от друга формой. Пятилистники поддерживают всю композицию. В принципе на этом уже можно было остановиться. Как основной букет. Но мне очень захотелось еще сюда добавить тюльпан. Если у вас не получается делать красивую форму букетов красками, вы можете тренироваться таким образом, работая с графическими материалами. Для того, чтобы у вас лучше уложилась информация в голове. На данный момент этот букет я придумываю по ходу. Так и должен действовать любой жестовский художник. Мелкие листочки дополняют всю композицию. Цветные карандаши это такой материал напоминающий акварель. Здесь нет белого цвета и все светлые оттенки они играют э, с, э, свою роль за счет белой бумаги. Поэтому я начала со светлых оттенков. То есть не давя, если что-то есть белое, желтое, светло-голубое, светло-зеленое и так далее, я не давлю на карандаш и оставляю, стараюсь эти белые оттенки. Потому что сверху мы их потом не нарисуем. Обратите внимание... Подтемняем основу, да, как оно и должно быть. То есть показываем глубину, аккуратно оставляя желтые и белые оттенки серединки. То есть здесь мы работаем от противного. Белые и желтый, напомню, мы сверху не нанесем. Если что-то хотите оставить светлое, тогда нужно это аккуратно ввести, обрисовать и запланировать заранее. Потому что потом подтереть не удастся этот цветной карандаш. И он настолько хорошо берется в бумаге, что потом вы его никуда не денете. Только до дырки. карандашом подтяняем подтяняем самую темную часть внутри этого цветка штрих должен идти от центра в стороны это очень важно и выделяем нашу центральную кубышку Красным цветом подтеняем по краям цветка, чтобы придать больший объем. Только уж штриха должен быть плавный переход к концу. Это очень важно. И переходим к другому цветку. Лилия у нее очень красивая, светлая серединка планируется, поэтому мы сразу ее подсветляем, чтобы ненароком в будущем не закрасить. Выделяем центр каждого лепестка и коричневым цветом также подтеняем, показываем тень у каждого лепесточка. Местами в центре по линии, местами по краям каждого лепестка. переходим к пиону, хочется оставить края лепестков белыми и сиреневым оттенком начинаем потенять от центра к краю, у самого основания лепестков берем синий цвет и даем дополнительный тон, глубину тем самым мы показываем. Начинаем с тюльпаном, у него первые лепестки будут желтые этих, таких оттенков, а дальним мы дадим более темных тонов, то есть внутренние части цветка. Эти цвета поддержат в композиции а, с правой стороны лилию. Пятилистникам даем желтые серединки. И голубым плюс синим цветом начинаем работать с основным их цветом. Какие-то цветы должны быть на переднем плане, какие-то на дальнем. Показываем это тоном. Даем серединки пятилистником, красноватыми и оранжевыми цветами. Поработаем с бутонами всех цветов. переходим к зелени так же как и в жестовских листьях конец листа он должен быть потемнее и центр более светлый Дорабатываем серединки лилии. Последние, как говорится, штрихи. Делаем привязку, то есть какие-то травинки, тонкие элементы, объединяющие весь букет, и наш букет готов, вот такой букет у нас получился цветными карандашами. Если у вас сложности с красками, но вы очень любите. Работать а, надо жестовской росписью. Именно а, вам нравится сама техника, исполнение, сами букеты, цветы, форма. да, Но нет возможности рисовать красками. То есть можно также имитировать и цветными карандашами что-то похожее. Конечно же это не сравнится с красками. Но тем не менее тоже можно. Спасибо за внимание, с вами была Куликова Анастасия, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, понравилось вам видео или нет, жду от вас комментариев, интересен ли вам такой формат видео, уроков, и до новых встреч!